Всем привет. Как скачать целиком весь сайт? Ну, это иногда. Сейчас я вам покажу с помощью утилиты VGET. Это можно сделать. Ну, это конечно же Linux. Под Windows вы можете поставить Cygwin, окружение Linux, да, и там VGET тоже доступен и в там тоже выкачать. Вот. Ну, либо какие-то, не знаю, там программы качать. Но зачем, если есть VGET? Так вот, для чего это нужно? Ну, к примеру, вот интересный сайт. Почему я его показываю? Потому что я когда-то его, по-моему, сохранял. Вот вот интересный сайт, здесь какие-то есть алгоритмы и все такое. Так вот, иногда хотелось бы хранить у себя и в режиме «Оффлайн» перемещаться с просматривать и все такое потому что интернет есть не везде и не всегда а нам иногда нужна какая-то справка ну короче для чего для чего каждому для чего-то возможно и надо так вот чтобы это сделать нам нужно нам нужно перейти в терминал и набрать то что я сейчас наберу набрать вот вот это в дальше тира r ну, это указывает то, что нужно рекурсивно -рекурсив, переходить по ссылкам на сайте, чтобы скачивать страницы. Дальше, K. Что такое K? K используется для того, чтобы преобразовывать все ссылки э -э, в скачанных файлах, таким образом, чтобы по ним можно было ну, переходить локально, то есть в офлайн режиме. Э -э, дальше, п. P. P у нас указывает на то, что нужно загрузить все файлы, которые требуется для отображения страниц, ну там картинки иногда требуется, еще что-нибудь, вот для отображения странички иногда какие-то там стили CSS нужны и все такое Дальше вот это... А, вот L, да, пропустил. Что такое L? L это э, как бы определение, что ли, в глубины вложенности страниц, что-то такое. Вот, оно по умолчанию, по-моему, равно э, вроде бы 5, я поставил 6. Можно, конечно, поставить и 50, но мне кажется, это можно настолько глубоко зарыться, что, что, что даже не знаю, я не пробовал, но если хотите попробуйте а вот дальше и это указывает что к загруженным файлам нужно расширение html добавлять а, и nc по моему м -м да при использовании данного параметра а -а, это указывается чтобы короче файлы а -а, не были перезаписаны ну типа если прервалась загрузка то если файлы какие, ну, те, которые уже есть, они перезаписаны не будут. Вот, вот такой. Ну, давайте нажмем Enter. Я нажал Enter, и у меня понеслась закачка. Закачка этого файла. Вот. Ну, по поводу, ком по поводу команды vget, у меня будет еще отдельное видео. Ну, а сейчас дождемся, пока все закачается. Я сейчас нажму на паузу, а потом продолжим. Итак, у меня вроде бы все закачалось, и скачано будет, ну, там, где вы находились в директории, я находился в директории ТМП, в, в сайцах, и будет создана папочка algalist.ru. ну, по имени, да, вот, по имени algalist.ru. Дальше, <coughs> вот мы сюда зайдем, и, как вы видите, давайте посмотрим, сколько вообще сайт этот занимает всего лишь 16 мегабайт а, и вот у нас есть индекс и давайте его откроем индекс и что мы здесь видим о ёлки-палки здесь проблема с кодировкой ну проблему с кодировкой как там решать где-то тут было а где-то меню а где-то меню где-то меню мне в этой новой mozilla непривычно но так Ага, вроде нашел где-то в Mozilla. Сейчас, вот Customize. <coughs> И здесь вот текст-инкодинг. Сейчас я выставлю сюда. И давайте... Эй, не понял. Вот же, но ну, правильно, правильно. Почему? Ладно. А, вот все появилось. Текст-инкодинг. И давайте... А, нет, это у нас, по-моему... По-моему. По-моему, какая же там кодировка? Windows, Windows, Windows. Я уже не помню, по-моему, 12.51 было. Елки-палки. А, во, во, во, выставил. Вот. Кириллица, Windows. Все. Сайт у нас скачан. Ну, так как он очень уже давний. Я еще, по-моему, в институте учился. Он еще с тех пор был вот смотрите уже 19 лет короче и мы можем теперь в режиме офлайн э, смотреть что-нибудь волновой алгоритм крестики нолики игра ну да ну да почему-то на кириллицу ну установили кириллицу и все хорошо Возможно, другой браузер будет э, автоматически подбирать. Ну, сейчас попробуем. Короче, да, я только что открыл в другом браузере, а другой браузер это Chrome, то он автоматически э, определил кодировку. Вот, Mozilla что-то не хочет. Э, возможно, надо установить. Ну, в принципе, все. То есть, э, ссылка, ссылка, ну, то есть, вот эта вот команда будет в описании к видео. Вот, и по VGET, э, э, если вы залайкаете это видео, будет еще отдельный видос по с небольшими примерами как, что и зачем. Вот, ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.